Yeah, no! <laughs> uh-huh. <laughs> <laughs> ПОЕТ НА Фашисты, сука! Нет, нет, нет! Нет, нет! Нет, войне! нет! войне! нет! нет! войне! А нет! нет! войне! Нет, дай, Нет, Об Жapping �� Тебеni <Darwin> Держать я сказал, лёг, Лё"! не, не надо Блэ, меня трогать, дайте мне идти спокойно Не надо меня трогать! Я ухожу спокойно, у меня дети Не надо меня трогать, дайте мне спокойно убейти У меня больные дети дайте мне... Все, Я вам еще не говорю Не надо меня под PM Позор то